И будем ждать открытия навигации Опа. Вот такое судно у нас что он будет больше, нет? Накачиваем? Что-то хрустнуло. Не знаю, сломалось. <реклама> Вставляю из Поел уже на месте полдела сделано итак, вот Квозма 4 СК 4 метра длиной собрано готовы к работе к выходу на воду сейчас еще повесим мотор и будем пробовать значит вот мотор Suzuki 24 такта сейчас маслице будем заливать залили масло подключили к баку сейчас масло в редукторе проверим и пойдем пробовать на воду заводить. Вот какой сием кемпер есть. Наша лодочка, вот мы завели наш моторчик, сейчас 5 мы прогреем и маленько походим, испытаем мотор, будем записывать, что будет получаться. Мы выходим из гавани. <laughs> да? Прогрели движок. Сейчас едем на малых оборотах. Из гавани выходим. резко а? Говорю, резко не тормозит у меня такой рукой да. здесь, что, вот здесь, время тяжеловат просто там можно отпустить чтобы слабее можно было рукой. Где? Yeah. Но не надо? Там уже сетка натянута. Разворачивайся, Не поедем туда. Ничего там нет. Скажешь, какие у тебя впечатления? Мне все нравится. Потом а раконь, пока обкатываем а, пол газа, потом а будет пробовать полный газ. Но я думаю, это ближе к лету, уже мая Че сейчас заходим в бухту, сажаем лодку на телегу и по домам.